Вот так вот. Вся мизина. Все, болото ваше. Бегушек разводить. Тут, она работает. Тут, она работает. Тут утра, это поздно вечера потеря, Сейчас покрою все это. Только так. А не работать, ничего не будет. Я лично о Гектаре не думал о том, что это способ, возможно, улучшить благосостояние тех, кому действительно сейчас тяжело живется. Сколько здесь почти квадратных метров? 15 приблизительно. В пятером вы живете в этом доме? То есть 2 200 на человека в месяц. Вы, Вообще всего да, получается. Да, да. Вы не плате уже способны. Первый поток у нас был вот так вот. поток. потоп. Фотографии есть. Я обращалась. Выплатили нам всего лишь за 13 тысяч сегодняшний. Когда сдохну, что его будет. Скорая в 700 рублей. В смысле, как это? Ну так обыкновенно. Честно, очень сложно говорить. Привет, я Митя Олешковский. День добрый, а я Борис Акимов. Мы продолжаем путешествовать по самому социально-экономически неразвитому региону России, Еврейской автономной области, для того, чтобы найти свой гектар и построить на нем огромный кооператив. Ну, мы очень устали путешествовать, ездить, и решили сегодня снизить скорости нашей и познакомиться с тем, как живет молодежь в этой области. На самом деле, мы хотим узнать, какое будущее они рассчитывают построить для себя и какие перспективы они видят здесь. И поэтому, в общем-то, мы пойдем их искать, а вы присоединитесь к нам. Да, чуть -чуть, чуть -чуть. Нет, Котей, что здесь вообще делают? О чем мы делаем? Работа, спорт, хобби и все. Мне нравится этот пыл молодецкий, с одной стороны, а с другой стороны, звук скрежет, понимаю. и Слушай, так далее, пугает. Ты знаешь, я вот вообще знал, что в одна из немногих вещей, которые я знал про Бирбиджан, что здесь. Uh, есть активное uh, вот, вот, комьюнити дрифтеров, uh, по так это называется. Я видел в каких-то uh, передачах, на YouTube у кого-то, что вот ребята здесь, ну, про заезды на машинах в Биробиджане. Но мне кажется, прям клево, что... Чуваки чем-то занимаются, что здесь есть ну, какая-то такая движуха, какая-то какая субкультура. Хотя все, хотя все равно все эти э, ребята, они говорят, надо отсюда уезжать, делать здесь нечего, делать здесь нечего, надо отсюда уезжать, надо отсюда уезжать, валить надо, валить надо, валить надо. вот. Но при этом все равно сами, вот видишь, И вот это прокачивают свои да, тачки. Да-да, пустоту, они, они вот этой прокачкой датчик выполняет. Ну, что, ну, в принципе, неплохо. Ну, в общем, конечно. да, и, а, главное, тут рядом же японские машины, их можно легко получать, они классные, мощные. Быстро ломать, легко получать. Ну, ну, в общем, да. И вот наша аудитория, как ну, вот мы и занимаемся. И что Тренируемся, делаем брейк. Влад, а собирай команду! Нет профессии у меня, я с 14 лет просто занимаюсь брейком. Люблю это, вот по сих пор просто это изучаю, как бы и все. Кайф. Блин, ну пока я только это люблю. Давайте пасы, короче, два Вот именно их поколение, оно более занято, например, чем вот мое поколение было занято. То есть это опять же говорю английский, у кого математика, репетиторы, плюс спорт. Плавание, вот у нас здесь через дорогу, цвета. Но зато они здесь, они тут они мне так кровь сворачивают. Это вообще это. Они тут гуляют нормально. Вот Тимур еще, Даня у нас такой есть, когда они начинают с другом взаимодействовать, все, и я ухожу из себя немножко. <Слышко> в России там в вот, 99 -го, -го, -го, -го, год пошел хит поп у нас чуть-чуть с опозданием пару лет, но все равно оно было, была волна. Оно есть, перебежали много рэперов, много там вот всяких. Есть, есть, есть, рэпа, рэпа много. Не было раньше записи, а сейчас появилась запись. И все, вот они сиринулись туда, вот это бла-бла-бла, я я там. Ну и как бы это легко, я считаю, это легко. Я проснулся, вот оно у меня, вот у меня компьютер, вот у меня там аудишен 1.5, как бы, ну, в принципе. Но сложность, конечно, была, что покупать, там, Ник никто не мог помочь, какой мишерный пульт, там, какие провода, что подсоединять. То есть я жертвую многим, там, Если я, там полгода, я там в драке поучаствовал, мне выбили зубы, я полгода себе не вставлял зубы, я там себе купил новый компьютер, допустим, там, поехал на завод, там, на рыбу, там, мечтал машине не купил машину, там купил новые все колонки, там как будто мониторы, знаете, там сложу в них, но я слышу как бы, мне нравится. понимаете, это дом культура. Это не, ну, нельзя там такое прокатить. Ну и, и филармония. Все. То есть клубов у нас нет. У нас ну, нет именно такого помещения, андегран-помещения, где мы могли бы там да, показывать, что мы рэперы, мы там с такой жизненной позицией, с такими текстами и так далее. Ну вот я сейчас вот привез там, вот мне подарили, ну не подарили, а дали на пользование синтезатор, вот я что-то там изучаю, пробую. Может быть, там за этот год, за эту зиму, если я в Корею на заработки не уеду к весне, то, может быть, я буду учиться и уже буду выходить со своей Привет. музыкой. Да. А какие заработки? Стройка. Стройка, е это еще. Ну вот так. В Россию на вату я больше не поеду, я не хочу. Вообще, я знаю, что в Корею ездят вообще ну, многие, то есть, ну, не только с нашего города. Зарабатывать? Да, именно на, заработки. на заработки. Да, да, да, на заработки, да. Влада, где придумали хип-хоп? В По Восточном побережье, приехал. А зачем? Чтобы им не заниматься, кто будет от зла. Красавчик, скажи это всем рэперам а у тебя от зла придумали брейк. Да, хочу уехать. Куда? Где тепло? Типа, вот. Не надо там покупать там, за 150 тысяч эти дубленки там, и так далее. То есть вот одну. А есть какая-то, ну, например, работа, зарплата, которая бы тебе... ну что может, и не надо бы куда мне вот здесь нравится. Да здесь холодно. Уже я даже, вот мне 27 лет, я ни разу на море не отдыхал, представляете? Ни разу. То есть в Израиле нет, не вариант у я, я бы уже давно бы уже свалил, бы уже там отслужил бы в армии. Я там, не знаю, выполнил, выполнил бы все, что там нужно, и все, там, спокойно ты... строил бы все дом. На самом деле еще даже формализованный и интегрированный. Социум занимается с детьми, там, муниципальным учреждением, классно. Причем вообще не боится детей. Это такая да. редкость для да. вообще молодежи сегодня не бояться детей. Не бояться любить. Да, да там, не знаю, 25 причем лет. Причем он, он, абсолю, он абсолютно идейно это делает, он, он воспитывает будущее поколение после себя, чтобы, И причем идейно передать им свои идеи, свои ценности. Это же прям осознанное клевое действие. Я вообще не, не так часто, там, в Москве или как в других городах встречаю каких-то молодых людей, там, 25 лет, скажем, в среднем, которые бы с, с любовью и энтузиазмом как-то искренне занимались бы детьми. Мне как всегда казалось, что это приходит только с возрастом, такие мне, вещи. мне особенно нравится, что он говорит, «Я никогда нигде не работал, потому что хочу сохранять свободу». Это могло бы выглядеть, как такая, знаешь, глупость, какой-то понт, но при том, что он действительно сохраняет свободу, действительно э, имеет какие-то ценности, какое-то вот свое вот внутреннее наполнение пытается его донести до других, э, ну, совсем, другую, совсем другой вообще вид приобретает На самом деле, в каком смысле лукавство, что никогда не работал. Ну, а это же работа тоже? Да, нет, конечно. Эта же работа. Имеется в виду, что никогда не ходил в присутствие, никогда не состоял нигде на работе. По-моему, это очень здорово. За с половиной тысяч километров. <смех> <смех> Интересно. А ты <смех> в российский родился? Да. Все жизнь там Дальний Восток привлекает, привлекает. людей. Привлекает людей, вот. Есть просто тут, куда развиваться, что развивать. Есть. Там -то в российский <смех> полно всего? Да там ничего не откроешь. Там да. бесполезно, там очень... Там все уже занято. Во! А, а здесь все занято? свободно. Здесь все свободно. Да. О чем речь? Да. да вы как раз с местными жителями когда встречаетесь, они говорят, ну что у вас тут? Ну, у вас ничего, говорю, ну, Классно, ну, ничего, у вас есть много возможностей что здесь делать, да. раз Было желание. Да. Желание есть, поэтому и приехал. Ну, да, ну какие планы на жизнь? Ну закончить медицинский колледж, которым я сейчас учусь. Ну, надеюсь, закончу его хорошо, и дальше, я думаю, идти работать куда-нибудь военные. Ну, как-то тянет меня туда, форма. Да? Да. Военный? военный кем? Ну, я думаю, очень хочется мне МЧС. Прям, туда. Да. Спасателем? Ну, да. Спасать людей? Да. Ну, Просто а -а -а. прям лежит душа, знаете, как бывает такое. Потому как? что в военном городке жила? Ну, а -а -а. возможно, потому что у меня родственник, ну, очень военный, там, как бы родители и все такое. Ну, у тебя планы здесь остаться? Нет. Никуда не хочется уехать отсюда. Куда? Пока, по крайней мере, пока здесь ничего, ну, как бы я не вижу здесь никаких возможностей для развития. А, -а, -а. а хочется уехать куда-нибудь, например, в Весток. То есть, ну, все равно дальнего, Дальний Восток ну, России. Остаться, да. Ну, в восток, не в Москву. Ну, в Москву нет. А вообще у тебя есть знакомые, которые уехали отсюда? Очень часто уезжают люди. Ну, прям примера возможности, мне кажется, кто хотел, уехал. А вот странно, согласись, что есть у местных жителей, те, кто здесь живет, у них такое ощущение, потому что это бираж, надо уехать здесь нечего делать. Но при этом мы сегодня за, за день встречаем уже второго человека ну, в разное время, но тем не менее, приехавшего сюда, кто там, из Донецка приехал, кто из Новороссийска, переехали сюда именно потому, что Приехали почему из тех мест, где много чего есть, и много чего происходит, они уехали оттуда, потому что они говорят, ну а что там, там делать, там уже и так все есть. Здесь, которые люди живут ну, долго, там и они не видят здесь ничего, ну, допустим, неразвития, да. потому что здесь не развивается ничего. Люди, которые приезжают, допустим, ну, вот как приехал Антон с Новороссийска, да. он увидел там много всего. Допустим, также да, этот вот бар, они, ну, у, в котором он работал, да. он это все увидел. И приехал сюда, чтобы это здесь осу осуществить. Да. Вот, мне кажется, ну, мотивация к чему-то должна быть в людей, а здесь, мне кажется, нет мотивации в людей. За вашей спиной филармония. Uh -huh. Ну, там очень редко приходят такие концерты, которые кого-то увлекают. Ну, вот именно прям, чтобы молодежь туда ходила, чтобы именно что-то смотреть, как-то развиваться именно вот в этом плане. Ну, какие-то представления театральные тоже. Ну, там такого не проходит, на самом деле, я не слышала даже. Иногда приезжают какие-то к нам, ну, именно с Москвы, там, звезды. Но это тоже редко бывает. А кого бы нужно себя привести, чтобы это увлекало? Я бы пошла на каких-нибудь рок-исполнителей, которые не из России. Например? Ну, например, какой-нибудь «Imagine Dragons». А ты занимаешься какой-то волонтерской деятельностью? Ну, я участвую, да. А в чем? Расскажи. Ну, я состою в РСО, это российские студенческие организации, mm -hmm. то есть, ну, также организовывают всякие мероприятия для молодежи, для студентов в основном. В медицинском колледже состою в совете, ну, волонтерском. Mm -hmm. Помогаем ветеранам. Ну, старикам также ходим, деятельность у нас еще именно медицинская. Вот недавно, не знаю, может быть, вы видели, стояли такие как какие-то вагончики, ну, типа вагончиков, и зазывали на прививки людей против грибы. Ну да, у нас в тоже такие есть. Ну вот, у нас здесь тоже также проходили такие же мероприятия. Вот так вот встретились два совершенно… Два вот мира. Два, два мира, два разных человека Все встретились в одной точке, в этом клубе «Шейк» на площади филармонии в Биробиджане. Один приехал сюда за возможностями, Другая уезжает, не, видит, не видит возможности. Не, видит, не хочет уехать сюда, потому что не видит этих возможностей. Yeah. Мне кажется, это прямо Мы все время здорово. об этом, собственно, и говорим. Да. О том, Что что такое пустота? Это возможность. Но видят это очень немногие. Да. Кстати здорово. говоря, мы это здесь именно поэтому. Очень хочется заполнить ну, за Заполнить пустоту. пустотой. Да. И ловить кайф, и ловить да. кайф. Да. Без да. этого вообще ничего нельзя делать, мне кажется. Без это... кайфа жизни нет. Ваш здоровье. За успех нашего безнадежного предприятия. За гектар! Сказал, что ты будешь инвестировать сколько-то миллионов биокоинов в развитие нашего дальнего проекта? Да. Сколько? 40 миллионов. 40 миллионов? Да. Чего? Биокоинов. Что это такое? Мы выпустили свою фермерскую криптовалюту. Так. И сейчас мы, мы ее продаем. Называется это продажа на ICO. Initial coin offering. Ну, в общем, первичное размещение. Как IPO в акциях, а, а, Да, знаю. типа IPO только в крипто мире. Так. Мы продаем 40 миллионов биокоинов на вырученные от этой продажи деньги. Мы создаем фермерское наше хозяйство, кооператив здесь. То есть ты сказать, что кто-то кто нам даст деньги на том, что создать здесь кооператив? Да. И, правда, кто-то даст деньги на то, чтобы в Еврейской автономной области два бородатых чувака создали кооператив? Да. Интересно, интересно. Да. А в чем фишка биокоина? Почему люди должны повезти и дать на это деньги? Это наверное, какая-нибудь пирамида. — Название похоже на биткоин. Yeah. — ну, ну, Да, и био. Ну био Ну, Что такое деньги вообще? Деньги — это доверие. Есть люди, которые нам доверяют. Вот. Они инвестируют деньги в биокоин, мы инвестируем в наши фермерские проекты на Дальнем Востоке. — А они получают какую-то отдачу? А, — Они получают отдачу от того, потому что э, мы выходим на биржи, в том числе международные криптобиржи, стоимость биокоина растет, они зарабатывают на этом. Слушай, в России же это все запрещено. Нет, не запрещено. У нас просто это никак не регулируется вообще. Это не можно и нельзя. Но Путин недавно сказал, что в июле там, 18 -го года... До, к июле 18 -го года должно быть регулирование. Пока его нет. Поэтому мы живем в, тех, в рамках тех законов, которые есть сейчас. Они, в общем, тоже это позволяют сделать. То есть реально легально собрать какое-то количество денег? А сколько, кстати, ты денег хочешь собрать? Вот на реализацию дальневосточного проекта 40 миллионов биокоинов, ну, то есть... Где-то 60 миллионов рублей я хочу привлечь. А в целом? А в целом около миллиарда рублей на развитие вообще фермерского проекта. Лавка-лавка, биоплойная. -лавка, ну, био что, и прям и офигенные деньги. Да. Давай выпьем. Да, чтобы все получилось. <сístep> <сístep> историю. Я слышал историю про то, как цыгане продавали биткоины в Серпухе, по-моему. Не в Серпухе говорят, что в центре Москвы это было, где-то чуть ли не на Петровке. Не знаю, я покупал в Серпухе. <сístep> <сístep> а, купил? Заходите на сайт biocoin.bio и покупайте там. Ура. Дыхаем. Чемодан-вокзал Израиль – это недавнее прошлое еврейской автономной области. Чемодан-вокзал Биребиджан – это, мы надеемся, ближайшее же будущее еврейской автономной области. Этому городу очень нужен пинок. Огромное количество людей сидит здесь и не знает, какое будущее построить для себя, какое будущее выбрать и как его реализовать. Огромное количество людей уехало отсюда уже, а еще оставшиеся мечтают уехать, либо думают о том, чтобы перебраться в другие регионы России. Но есть и такие, которые вернулись сюда, потому что они видят здесь для себя большое количество То есть возможностей. Ему кто-то дал уже пинок. Да, им может кто-то дал. Да, уже и вот пинок. нужно, чтобы вот этот массивный пинок был дан по заднице всем. Жителям города. И тогда они снова полюбят свою малую родину и заживут здесь с энтузиазмом и любовью, начнут делать что-то, что важно и нужно для этой территории. Ну а мы надеемся, что именно наш кооператив, именно наша э, затея поможет создать здесь новые рабочие места, придать этим импульс, самым пинком. Развитие экономики, да. новый импульс, развития культуры, искусства. Развитие равно пинок. Да, развитие равно пинок. Да. А вы? В общем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик и следите за тем, как мы продолжаем исследовать еврейскую охранную область и искать тот самый дальневосточный гектар, который станет этим волшебным пенделем для развития этой прекрасной земли.